Ужасный опять объявился. Эй, что? Ну, ты мой вас. Не двигайся. Вон, эй, ху. Ты чего? Статайки эту. Не шевели.